Привет всем народ, на связи Антон. Дети и машинки – вещи неразлучные, особенно это касается мальчишек. Но мало кто из вас представлял, что трех- и четырехлетки способны вытворять на них безумные трюки, которые осилит не каждый взрослый. То ли это современные дети так быстро ко всему адаптируются, то ли мы сейчас наблюдаем за будущими гонщиками – непонятно. Сегодня вас ждут крутые видосы, которые вполне тянут на трейлер нового Форсажа, поэтому скорее проверяйте лайк с подпиской на канал, не забывайте в конце видео конкурс на 1000 рублей и погнали! На этом видео мальчик приехал на какую-то встречу юных владельцев игрушечных машинок и сразу решил поднять местную планку крутости. Он сказал, что запросто проедет это грязнючее болото на своем джипе и ринулся в бой. Его пытались отговорить, но потом подумали, что это все же бесполезно. Поначалу все было легко, но ближе к концу, когда уровень жидкости поднялся, машинка все же застряла. Колеса просто поглотились вот этой вот грязью, и как бы мальчик не пытался выбраться, не пытался раскачаться, ничего не помогало. Но попытка была хорошей, это нужно отметить. А тут мальчишка с ранних лет учится управлять машиной. И непростое а квадроциклом, на котором он старается привыкнуть к выполнению сложнейшего трюка. Когда ты встаешь на дыбы и удерживаешь такое положение во время езды. Однако не спешите удивляться его способностям. Безусловно, он молодец, что смог даже так выполнить этот трюк. Но ему сильно помогла установленная отцом держалка, что расположена между задними колесами. Она не давала машинке перевернуться, даже если мальчик сильно наклонялся. А лишь издавала звук шуршания. Но зато я уверен, что потренируйся он так еще немного времени и смог бы выполнить то же самое, но уже без поддержки. Так и надо учиться. Говорят, что девчонки не умеют водить. Да что вы можете? Что вы можете сказать вот этой вот маленькой красотке? Она так дрифтит на собственной гоночной игрушке, что мало никому не покажется. Тачку заносит влево и вправо только так, при этом она удерживает равновесие и не слетает с дороги. Да мало того, она еще и воображать как-то успевает. Вы представьте себе, а как она припарковывается при помощи трюка? Как она вокруг человека дрифтит и не касается его? Прям как будто вырастает новый персонаж серии фильмов «Форсаж». Ну серьезно. Это видео является прямым доказательством значимости работы в команде. На ролике едут два брата, катаются они на только что подаренном им тракторе. Игрушка бомбезная, ничего не скажешь, и с любой неровной дорогой справляется только так. Похожие мысли были у ребят. Вот они и решили затестить на проходимость трактор в болоте. Как говорится, с места в каньон. Что вокруг да около ходить? Погоним в самую грязную вязкую местность. И как оказалось, идея не была самой лучшей. Трактор застрял. Тот братик, что поменьше, вылез и пошел пытаться подтолкнуть машинку. Но все попытки оказались тщетны. Теперь они решили поменяться местами, и спустя пару минут попыток... О чудо! Трактор выехал, и они поехали дальше по своим делам. Вот что значит правильно распределять силы, работать в команде и ни при каких условиях не сдаваться. Молодцы! Молодцы! Вот вы знаете, порой по одному внешнему виду машинки уже понимаешь, для чего она создавалась и какой характер у ее водителя. Тут самый что ни на есть, наглядный тому пример и одновременно доказательство. Папа придумал для своего ребенка черный внедорожник с большими колесами, мощным движком и просто топовым внешним видом. Ребенок так приноровился к игрушке, что он даже из гаража выехал, как будто делает это каждый день уже лет 10. А как он потом погнал по участку? Очень круто, посмотрите сами.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 Так, ну а теперь мальчишка показывает этот самый трюк, что мы с вами уже видели дважды за сегодня, но без поддержки у транспорта. Да, мальчик чуть постарше, но все равно, зрелище очень впечатляющее. Стант на питбайке в таком возрасте многого стоит. Да, он чуть-чуть поддерживал себя ногами, а в конце упал, но все же мне кажется придираться к таким мелочам не стоит. Тем более вон вторая и последующие попытки были еще лучше, поэтому все нормально. На этом видео мальчишки меньше лет, чем количество колес, расположенных на транспорте, которым он управляет. Трехлетний пацан не просто круто катается на квадроцикле, но и дрифтит прямо посреди площади. Все вокруг тупо замерли и наблюдают за этим зрелищем. Он очень круто и уверенно выполняет каждый элемент, за который берется. Все вхождения в повороты, ну, просто все идеально. Уверен, у мальчуга на большое будущее в плане управления транспортом. Кто-то, когда идет на права сдавать, так хорошо не управляется с машинами, как этот парень в три года. А этот парнишка очень сильно любит ралли. Если кто-то вдруг не знает или не помнит, что это такое, это такой вид автогонок, проходящих на открытых или закрытых трассах, на модифицированных или специально построенных автомобилях. Этот вид гонок отличается тем, что заезды главным образом прокладываются по автомобильным дорогам общего пользования в формате из пункта А в пункт Б с прохождением контрольных точек. Чем-то похожим мальчишкой занимается в свободное от официальных встреч время. Для разминки вон он гоняет на тысячеваттной машинке «Шевроле Камара» вдоль какой-то речки и парка. Здесь какой-то мальчишка, которого я вроде уже где-то видел. Или мне кажется. Напишите, пожалуйста, в комменты, был ли он уже в ролике. Больное лицо знакомое. Ну так вот, мальчишка тут выполняет стант. угадайте на чем? На скутере. На скутере, Карл! Представляю я, если он вырастет и пока будет там учиться в школе, решит развозить пиццу. Приезжает такой доставщик к дому, а люди из окна смотрят, как их пицца чуть ли не падает на землю. У этого парнишки трюк, правда, ради реально хорошо получается. Он круто держит равновесие, не заваливается в стороны и чувствует транспорт. Я, конечно, всегда знал, что полицейские не дремлют, и в любое время дня и при любых погодных условиях готовы рвануть на помощь. Но чтобы даже юные копы... У мальчика с еще более ранних лет была большая любовь к полицейским тачкам, поэтому родители подарили ему такое чудо. Парнишка не просто любовался машиной со стороны, но и учился на ней ездить. А что из этого могло получиться, вы сейчас сами увидите. Он клево входит в повороты, дрифтит и держит руль. Это может только казаться простым, но вы не учитываете вес и силы самого малыша, а также тяжесть всего внедорожника. Вот и выходит с учетом этого всего, что парнишка просто герой.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 Скорости у нее реально не детские. То, с какой уверенностью ребята преодолевают каждую ямку, не боясь провалиться в нее, говорит о часах, наезженных в этой местности. Красавчики, что еще добавить? Слушайте, ребят, я, конечно, все понимаю. Дети там молодцы, быстро схватывают, все да, учатся на лету, как говорится, и все такое. Но чтобы настолько? Чтобы настолько круто гонять в таком маленьком возрасте? Да это же незаконно. Малышу сколько лет-то? Один, два... Он выглядит как гном и ездит на таком же миниатюрнейшем байке. И вытворяет просто потрясающие для себя вещи. Как он держится за рулем. Как он разгоняется. Не боится подлететь. Причем, на секундочку, байк-то двухколесный. Короче, полный атас. Не знаю, как вас, но меня этот ролик удивил больше всех. Мальчишка просто прирожденный мастер. Что? Кто-то говорил, что чтобы круто гонять, нужно в обязательном порядке тюнить тачку по полной программе? Наивные. Чтобы гонять, нужно просто, чтобы руки из правильного места росли. Так какой-то мульчуган позаимствовал тачку, подаренную его сестре на день рождения, и поехал покорять свой двор. Он так клево дрифтил ездил вокруг дерева и иных препятствий, что я действительно поразился. Да еще и этот розовый внедорожник, как яркое пятно на зеленой траве. Очень клевое и атмосферное видео. Ставлю лайк. А здесь я сразу же вспомнил дачу, и то время, когда мы с ребятами без футбола гоняли футбол. Бегали, бесились, кушали фрукты с огорода. Ходили, ловили рыбу и все такое. Эх, было же время. <къех> Че-то меня переклинило, извините. Я это все к тому, что мальчишка где-то на даче. И он не футбик гоняет, а делает кое-что покруче и поинтереснее, управляет трициклом. Машинка, судя по всему, довольно-таки мощная, это я говорю по слышимому мной рёву двигателя, и мало того, что он просто не боится управлять таким трициклом, так мальчик еще и дрифтит на нем так круто, будто на нем он и родился. Хотя стоит отметить, что ребенок тоже не такой уж и маленький, как те, что уже были в ролике сегодня. Ему 9 лет, но все равно в таком возрасте так круто управлять трициклом дорогого стоит. Ждем от него новых видосов. Каждый из вас по-любому слышал о драгрейсинге, да? Но это тот вид состязаний на машинах, когда люди по прямой дороге едут и смотрят, кто быстрее на той или иной дистанции. Так вот, оказывается, существует та же самая тема, только для детей. И она куда более интересна и зрелищна, потому что происходит в специально подготовленной территории с грязью и с лякотью. Да и машинками детишки управляют необычными. Все они адаптированы под такие условия, сделаны, как и подобает, в меру жестко, чтобы мало ли что, и так далее. Сами ребята в шлемах, защитной броне и тому подобном. В общем, реальный спорт, не иначе. На этом видео мальчишка показал то, на что он способен. Он ланчанул и выдал топовый за соревнование результат. Смотрю я, как его унесло. Представляю это от его глаз и прям дух захватывает. Ну, серьезно. Очень клевый вид отдыха. К тому же он со зрителями. Балдеж.